Добрый день, уважаемые зрители! С вами снова Панкрат Топылья и мой коллега Максим Митрофанов. Сегодня мы хотим показать вам один из наших объектов, и Максим расскажет о нем поподробнее. Добрый день, уважаемые зрители! На сегодня мы находимся в одном из новых строящихся жилищных комплексов в городе Волгопрудном. Это Московский водник, так называемый комплекс. То есть, по информации застройщика, этот комплекс сдается летом 2017 года. Здесь несколько тысяч квартир будет сдан в эксплуатацию, да, то есть достаточно э, густо заселенный микрорайон. И сегодня мы вам хотим показать один из наших коммерческих объектов недвижимости, который находится буквально в сердце этого будущего микрорайона, э, между несколькими автомобильными парковками, то есть с трех сторон э, вход в, в наше помещение окружен парковочными местами, да, то есть припарковался автомобиль, пойдя домой, мы так или иначе по, э, проходим мимо рекламы, проходим мимо входа в наше здание. И в дальнейшем, вот если обратить внимание, слева между домов, здание, это будущий продуктовый маркет достаточно большой, который тоже, соответственно, создаст пешеходный трафик из две слежащих домов. То есть кто-то вот зона будет очень проходной в дальнейшем. Ну и плюс, разумеется, те, кто вечером будет погулять с детьми. Тоже будут не прочь обратить внимание на наше свое заведение. Понять поподробнее расскажу вам. На сегодняшний день, на сегодняшний день Владелец э, позиционирует свое заведение как э, просто коммерческий объект недвижимости. Это коммерческое, коммерческое помещение 80 квадратных метров, сокольный этаж. Но но у меня есть для вас один сюрприз. Когда мы попадем внутрь этого здания, вы, собственно, поймете, о чем я говорю. Так, уважаемые зрители, собственно, основной сюрприз нас ждет внутри, попав в это помещение. Потому что фактически э, при аренде этого помещения, в подарок мы с вами получаем настоящий действующий готовый бизнес. А, все, что мы здесь видим, бильярдный стол, да, классические американки, а, столы, стулья, аэрохокей и футбол, и даже телевизор, это все находится в собственной в собственности и все это а, мы получаем буквально в подарок. Здесь у нас имеется разлива пива, здесь имеется баронная стойка, пол-система, холодильная витрина и холодильная установка для бутылочного мутилированного пива. Вот. Аттуражная атмосфера, а здесь такой кафе нахер на, на 70-х, то есть тематические картинки, тематические барные стойки, стулья. Ну, в общем, очень уютно, освещение, очень грамотно продумано, то есть оно совершенно неверно классно, в то же время очень комфортно здесь находиться. Ну и разумеется, бильярдный стол, совершенно новый, на нем буквально одной парку не было сыпрано, со, со всем освещением, со всем оборудованием. Повторюсь всем это мы получим с вами подарок. Само помещение имеет площадь 80 квадратных метров, разделено оно отдельной стойкой, и за этой стойкой, что очень важно для будущего бизнесмена, да, который будет арендовать данное помещение, за этой стойкой находится морозильная камера, то есть длинные э, клетки не в проподничках, закладничках его не прогоняют, а они уже стоят в морозильной камере. То есть для бизнеса это вариант очень неприятно. Ну и, разумеется, то пиво, которое продается не на развивке, вот и другие напитки, которые продавался не на разливке, а может быть, впоследствии в какой-то паре, цель в клетки, -то который тоже находится в собственной стойке, за которую не нужно платить какую аренду. Ну и как видно Совершенно бесплатно уже включено в своем сонях. Никаких дополнительных затрат не нужно, как обычно, продают подобные клиентам за миллион, никого как вкладывать не надо. И можно на вложить в дальнейшее развитие. Кроме всего прочего, для использования этого помещения уже в целях получения прибыли, да, то есть, для построения бизнеса здесь, для дальнейшего развития, у нас есть все необходимое. То есть, это сам с ремонтом да то есть который уже полностью функционален с канализацией с водоснабжением и это еще одно помещение которое в дальнейшем может быть оборудовано под кухню, оно сейчас находится за холодильной витриной там есть отдельная вытяжка то есть это полноценная действующая кухня может быть в будущем то есть тут можно придумать сырию э -э, можно это использовать как какой-то там в дальнейшем суши бар ну то есть все что пожелает фантазия возможности Любой каприз будущего владельца.